Всем привет! С вами Ксю. И сегодня мы будем делать рамку для фотографии. Ее можно кому-нибудь подарить или оставить себе. Давайте начнем. Для рамки нам понадобится фотография, клеевой пистолет, ножик, дофированная бумага, картон, ячейки для яиц, баночка, две деревянные шпажки, карандашик, шаблон и шаблон. Поехали! Берем картон Берем шаблон Я взяла шаблон из-под коробки конфет в форме сердечка Беречка готова Надо вырезать два сердечка Затем выбираем любое сердечко Берем второй шаблон Ставим ровно-ровно посередине сердечка Берем карандаш и будем его Нужно вырезать два сердечка, кружок внутри. Живая фотография. Я вырезала два сердца в одном из них, круглая дырка. Теперь их надо приклеить по краям до середины, чтобы было куда ставить фотографию. Получилась вот такая рамка, пока она, конечно, неинтересная и некрасивая. Надо бы ее украсить. Для начала ставим палочку. Такое вот сердечко получилось, и сейчас я его буду украшать. Берем гофрированную бумагу и режем на маленькие квадратики. Вот у меня квадратики получились. синие и белый. Берем квадратики и приклеиваем. Сбоку я сделаю синюю. Дальше делаю и опять синюю. Осторожненько по краешку клеиваем квадратики. Осторожно, не обождитесь. Клей горячий. Вот что у нас получается. Сейчас я буду сажать беленькие цветочки. Такое у меня получилось сердечко. Сзади я просто поклеила квадратиками. И сейчас мы будем вставлять фотку. Вставляйся. Вот, я ставила Такая миленькая получилась фотография. Продолжаем делать. Теперь нужно куда-нибудь вставить чтобы рамка стояла. Я приготовила банку из-под детского пюре. В крышке я проделала дырку, чтобы туда вставлялась палочка. Теперь мне нужно сделать так, чтобы палка не болталась в банке и не падала. Для этого я возьму ячейки из-под яиц, ножик, режу и ячейки, Получились вот такие ячейки. Теперь каждую засовываем в банку. Тут вот такая не очень вязать. Берем палочку и притыкаем ту дырочку. Я вырезала вот такой-то круг, приклеиваю на крышку. Делаем дырочку также в картоне. Дальше берем палочку с фотографией и втыкаем. Ах, да, я забыла нанести клей на палочку. И втыкаем. Закрываем крышку и у нас такая фотография. Мы же не поставим в своей комнате вот такую вот баночку. Надо ее чем-нибудь украсить. Берем гофрированную бумагу и вырезаем полоску выше нашей банки. Итак, я вырезала вот такую вот синюю полосочку. Сейчас посадим на картонку белые цветочки. Цветочки сделали беленькие, наносим клей на баночку капельками, берем полосочку, осторожно прикрепляем. Вот у меня получилась такая готовая рамка, здесь я сделала бантики из бумаги, пожалуй, не буду никому ее дарить, оставлю себе, уж очень она мне нравится. Ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Пока-пока! music